Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Даниил Константинов, а в гостях у нас публицист социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте. Привет, Даниил. Вчера Европарламент принял очень жесткую резолюцию по российской теме. В ней предлагается в случае продолжения российской агрессии против Украины ряд достаточно жестких мер, таких как приостановление проекта «Северный поток-2», введение жестких мер против российских олигархов, в том числе отзыв у них ВИЗ, и даже отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и, как ни странно, призыв отказаться от российского газа и нефти. Как вы считаете, вот эта резолюция, которая была принята большинством голосов, 569 против 67%, это что, смена эпох? Можно ли говорить, что чаша терпения в Европе уже переполнена? Ну, безусловно, это очень знаковое событие. Оно не будет иметь какое-то быстрое, практическое значение. да? Как -то это скорее декларация о намерениях. Но она характеризует общий перелом в отношении к путинскому режиму, европейской общественности, европейской политической элиты. Европа, Евросоюз, этой резолюции, европейские депутаты недвусмысленно дали понять Путину, что если он будет продолжать хулиганить на международной арене, возмездие будет скорым и жестким. Дальше все будет зависеть от действий России, от действий путинского руководства страны. Если они, не дай бог, начнут дальше продолжать эскалацию, и развяжут очередной виток вот этой агрессии против Украины. Я думаю, вот эта декларация намерений она будет в той или иной степени, я думаю, скорее в большей, чем в меньшей степени реализована. И тогда мало не покажется российским властям. Я думаю, это будет тяжелейший удар по российской правящей элите и по российской экономике, по тем э, возможностям. Ресурсами, экономическими ресурсами поддерживать агрессивный экспансионистский курс, без которого этот режим существовать я думаю, не сможет просто физически. Ну, как видим, мы, мы, мы помним, что часто говорили о том, что у Европы и Америки нет достаточных рычагов для влияния на Путина. О том, что Путин да, бесконтролен, что обладает ядерным оружием, это гарантирует ему полную. Но мы видим, что набор инструментов, тем не менее, достаточно широк. И действительно, в случае необходимости могут быть приняты крайне жесткие меры, вплоть до нефтегазового эмбарго. Что меня удивило, потому что мы помним, что такие меры, по-моему, принимались только против Ирака и Ирана в свое время, если я не ошибаюсь. Да, это вполне реально. Это вполне реально. Дело в том, что, конечно, все привыкли говорить: да, Америка не зависит от российских поставок, а Европа зависит. Безусловно, в какой-то степени от поставок газа, прежде всего, та же Германия и некоторые другие европейские страны в значительной степени зависят. Но это не критическая ситуация. Это только в, знаете, Наполеоновских головах российских чиновников. Такая картина мира, что если они значит, не будут поставлять газ, то Европа замерзнет. Ничего подобного. Европа из этой ситуации выйдет. Ну, с определенными экономическими потерями она выйдет. Здесь можно покупать, и уже это делается, сжиженный газ в США, можно покупать на Ближнем Востоке газ и так далее. Так что ничего, как бы катастрофы не будет. Немцы не выйдут, знаете, как, как во времена э, в, в, конца Второй мировой войны, в каких-нибудь, значит, э, старых бабушкиных э, шубах, да, на улице не будут мерзнуть, да, перетаптываться около костров, которые будут гореть в центре Берлин, как, как кажется Путину и компанию. Ничего страшного не произойдет, но, может быть, немного вырастет цена за отопление. В принципе, я вот сам плачу за отопление. Дело в том, что в Германии не очень по, по нашим стандартам российским. Довольно мягкие зимы. И вот лично я, даже я живу как бы в новом доме в Берлине, ничего особенного, да, не какой-то там гипер-пупер. Тем не менее, я практически не включаю батареи на зимой потому что это не нужно, да, имея стеклопакеты, при такой зиме, которая в Германии, топить, в принципе, почти не нужно, буквально считанные дни, когда холодно, и собственно возвращает потом деньги, потому что они берут авансом, а потом каждый год я получаю приятную к новому году неожиданность, не возвращает типа Тепловая компания, которая поставляет тепло, деньги. Так что ничего ну, не будут возвращать. Наверное, цена увеличится, и я буду как бы, немножко в немножко худшей ситуации, так же, как и другие немцы. Но это, знаете, это малая плата за то, чтобы, чтобы значит, сдержать этого агрессора, который сидит в Кремле и который пытается развязать очередную войну против э, Украины. А что вообще слышно в Германии? Что говорят сейчас в Германии о России? Ну, знаете, как-то сложно так сказать, что говорят. Если так, вот выйдешь, что называется, на улице и послушаешь, что говорят, говорят о чем угодно, но не о России. Говорят... Я имею в виду прессу, политический истеблишмент и так далее. Ну вот, и, конечно, произошел определенный информационный прорыв, связанный вот с трагическим обстоятельством, с отравлением Навального. И вот после этого какой-то произошел прорыв некая критическая масса критических, извините за каламбур, да, критическая масса критических материалов о состояние дел в России, о правящей элите, о мафии, которую у власти, о репрессиях, о терроре. Вот эта критическая масса, она как бы выплеснулась на странице немецких газет и на экраны немецкого телевидения. Довольно много публикаций практически везде об этом. И о зверствах, которые происходят внутри страны, и о международном терроре в той же Чехии, в Болгарии, вот сейчас обсуждается. Да и в Германии, не забыли все убийства в Клайне Тергарден в парке известного теченского политэмигранта Хангашвили, который произвела ФСБ. Ну и так далее. То есть все это обсуждается, все это, все это не, не забывается. Но все-таки, конечно же, немцы, как и любые другие люди да, в мире, они все-таки больше интересуются внутренними проблемами. Прежде всего, ситуация с коронавирусом, ситуации с карантином. Сейчас, кстати, тут определенный прорыв произошел. Вчера было больше миллиона прививок, больше миллиона. Это, ну, если с такими темпами пойдет и дальше, а скорее всего, или даже очевидно, пойдет, то где-то через месяц-полтора, ну, собственно, никакого карантина не будет, и вся эта проблема будет исчерпана. Потому что уже есть тенденция к, к определенному замедлению роста. Вот тогда, мне кажется, немцы опять будут более мотивированы вернуться к обсуждению внешней политической повестки. Тем более, скоро выборы в конце сентября выборы в Бундестаг, сейчас вокруг этого очень много дискуссий, и определенную жесткую антикремлевскую позицию занимает руководство «Грюны», то есть «Зеленых», и что приятно, эта партия сейчас очень стремительно набирает, и есть даже вероятность, что она будет номер один в следующем Бундестаге, и канцлер будет не от не от христианских демократов, как мы привыкли, а от зеленых. Там такая молодая дама, очень интересная и с очень жесткой антипутинской позицией. В то же время приходят тревожные вести из России, в том числе на международном направлении. Сегодня стало известно, что посольство США практически прекращает выдачу американских виз российским гражданам, за некоторыми исключениями. Не кажется ли вам, что мы постепенно подходим к эпохе второго железного занавеса? Ну, мы, мы уже вошли в эпоху Второй холодной войны, причем она даже как такая, мне кажется, более опасная, чем была Первая холодная война. Это такая холодно-горячая гибридная война, гибрид между холодной войной, как мы ее представляем, и фактически горячей войной. Потому что периодически в рамках этой холодной войны вспыхивают такие центры э -э напряжения, да, такие горячие точки, где эта война ведется уже не какими-то гибридными, а самыми прямыми военными методами. Но ну, мы видели, что творилось в Сирии последние годы, мы видели, что творилось в Украине, или, вернее, против Украины последние годы. Также российские уши торчат из войны гражданской в Ливии, российские уши торчат из Центральноафриканской республики, из противостояния там. И, в общем-то, даже Европа находится под определенным ударом, потому что, как мы знаем, российские диверсанты здесь, проводят буквально военные диверсионные операции взрывает склады все-таки во время холодной войны такого не было и даже представить нельзя было что российские диверсанты будут взрывать военные объекты военные склады в странах нато такого не было были знаете такой был момент я это хорошо помню был взрыв около радиостанции свободная европа в мюнхене и там как бы, тоже пострадали люди, да, вот это был такой диверсионный метод, но здесь и какой был момент, это все-таки не военный объект стран НАТО, а это была вот такая спецоперация условно против своих, кавычках, предателей. Это, на это еще Советский Союз шел, да, то есть вспомним, да, те же убийства Маркова, писателя болгарского, болгарского да, до этого убийства Бандеры и Ребета, украинских патриотов, и это все как бы считалось, что это мы типа сражаемся с, с теми, кто изнутри СССР пытается против нам, противостоять нам, да, а не напрямую против как бы военных сил, вооруженных сил, других стран, стран -то в том числе. Вот. И, собственно, прежде всего, да, странат, потому что в, ну, в странах третьего мира такое могло быть. Сейчас они оборзели в коленку, и это уже не просто холодная война, как я сказал, а гибрид такой холодно-горячей войны, да. И что дальше будет, как, насколько в этом гибриде будет увеличиваться доля именно горячей войны, доля военных операций, мы не знаем, потому что... Это, и при этом это чрезвычайно опасно, потому что таким образом постепенно, вот если в этом растворе, в этом бульоне, да, количество и доля, да, таких горячих операций военных будет увеличиваться, то это просто перейдет в реальную войну и все рано или поздно, с неизбежностью. Ну я спрашиваю меня о железном занавесе, как вы думаете, есть ли вероятность закрытия границы? Закрытие границы, понимаете, тут есть какой момент, я, по-моему, уже даже мы обсуждали эту тему, они конечно, бы, конечно, закрыли границу к чертовой матери, помните, да, как у Сорокина в, в опричника? Помню, конечно, стена, установили... Великая Российская стена, да. Всех бы заставили сжечь паспорта на Красной площади заграничные. Но есть какой момент. Дело в том, что эти -то ребята, которые сидят в Кремле и рядом, они ведь не хотят, <смех> хотят отдыхать в Сочи только исключительно и забирать своих детей из университетов, там, из Оксфорда, Кембриджа, Гарварда и прочее, прочее. И, не... и потом у них там просто элементарно элементарно вывезенные из России ресурсы, деньги, там недвижимость, бизнес и так далее, и так далее. Как они это сделают, понимаете? То есть, что называется на зло, на зло Америки отморожи уши, да? То есть, что они будут сами? То есть еще санкции против олигархов условно нет, а сами олигархи заявят: "Все, мы отказываемся от нашей недвижимости за границей, мы отказываемся от тех компаний, которые нам принадлежат и так далее. Конечно, такое невозможно. Поэтому, а сделать так, что для себя только оставить. Границу открытую, а для всех остальных закрыт. Это довольно сложно и технически. И это вызовет с той стороны границы определенные вопросы. <coughs> Они скажут, я имею в виду Евросоюз, Америка. Если вы не пускаете к нам рядовых граждан, то мы и вас самих не пустим. Что же вы тут наглеете-то? А как вы можете представить, если вот, например, идешь по Берлину, да, с опытными берлинскими людьми, а тебе показывают, вот это там магазин, торговый центр принадлежит Ротенбергу, вот это там, знаешь. Офис Роснефти, вот здесь сидит Якунин и его институт, это все в центре, значит, и так далее. То есть тут прямо можно карту составлять, знаете, такого «путинского Берлина». В То, в, То в реальности все эти ребята, например, в, в Берлине представлены очень хорошо, да? Абсолютно, да, в Германии, в Берлине, в Франкфурте, в других городах в Мюнхене представлены и также, значит, в Баден-Бадене там особняки у российских олигархов. У меня один мой знакомый, значит, устроился, он, ну, как бы человек довольно э, из силовых структур из российских, но ну, русский немец живет здесь в Германии. Устроился на работу охранять, значит, в Баден-Бадене какой-то там особняк или даже замок некого олигарха, какого не говорит. И там, значит, собственно, никого, олигарх сам появляется раз там в несколько лет, но при этом там толпа народу постоянно работает и охраняет вот его добро, понимаете? Но, но тут это парадоксально, но ему же иногда хочется, наверное, приехать все-таки посмотреть. Он же тратит все-таки деньги, причем немалые, ежедневно на то, чтобы свое, там же еще налоги огромные на недвижимость, чтобы эти все замки свои сохранять сколько из России выкачено ресурсов, сколько выкачено нефти, газа, там леса срублено, сколько людей заставляет работать фактически в тяжелейших условиях там, на северах, да? чтобы такая вот олигархическая гнида имела в разных городах и разных странах мира значит, дворцы и замки, которых ему даже некогда посещать. Вот. И, собственно, они, конечно же, за железный занавес никогда не, что называется, не проголосуют на это дело, не подпишутся, потому что в противном случае, как я уже сказал, у них, как бы, сами-то они имеют бизнес в основном в России, но активы-то они выводят на Запад, и здесь что может произойти? Просто, как знаете, как дверью двери прищемить, значит, самые ценные, что у тебя есть, да? То есть, с одной стороны активы, с другой стороны бизнес. То есть, их невозможно разделить, понимаете? То есть, это целенаправленный, так перетекает капитал из России в Европу. — Олигархическая гнида — это хорошо, мне понравилось. Последний, наверное, на сегодня вопрос, но ответ, я думаю, получится развернутый. Вы недавно опубликовали пост у себя на странице под названием «Три фактора власти», в котором вы описываете факторы а необходимое для удержания власти и говорить о том, что должно случиться для того, чтобы все-таки путинский режим в России, вот эта вот диктатура, была разрушена. Наш круг зрителей, наверное, шире, чем круг ваших читателей. Не все знакомы с этим постом. Вы могли бы для наших зрителей вот вкратце свою концепцию описать? Да, знаете, мы все сейчас думаем, да, вот что должно произойти. В России, чтобы вот этот преступный режим, опостылевший уже не только как бы нам, да, политизированным людям, но и огромному числу россиян, чтобы этот преступный режим рухнул. Знаете, есть у нас исторический опыт, есть примеры других стран. Я уклоняюсь к тому, что ключи, ключевой момент, что народные какие-то выступления, народный протест, это необходимое, но недостаточное условие для демонтажа этой системы, для краха режима. Это, мы видим все прекрасно, что в Беларуси выходит гораздо больше людей, чем в России, тем не менее власть держится. Я уж про невизнес не говорю. Существуют некие условия, некие факторы э, э, власти, да, которые без которых этот режим существовать не может, но пока они у него есть эти факторы, он, э, скажем так, у него есть все шансы продолжать свое господство. Я могу их перечислить, их всего, в общем-то, три. Есть, есть можно, да. Да, то есть, внутри, как бы вот эта верхушка правящая, она должна быть в большей степени мотивирована сохранять власть, чем заниматься внутренними разборками. Это очень важно, потому что это как бы единство. Без раскола, то есть, это очень важно, чтобы политическая верхушка была едина. Безусловно, там разные группировки могут выяснять отношения, но вот это выяснение отношений для них должно быть вторично, а приоритетное все-таки сохранение власти. Вот это единство правящей верхушки, в такой степени, в какой я его описал, пока сохраняется. Второе абсолютно необходимое для, для сохранения режима вещь, второе дело, второе, второй фактор да, необходимый для сохранения режима это ресурсы, которые нужны, чтобы содержать такую серьезную, развернутую машину подавления и Содержать людей, которые там работают на высоком уровне жи жизни, да, обеспечить им высокий уровень жизни, обеспечить им хорошие доходы, хорошие зарплаты. Потому что бесплатно, ну, понимаете, наши каратели и они, конечно, на улице не выйдут. Они скорее уйдут в преступный мир. Или даже наоборот выйдут против тех, кто им там недоплачивает зарплату, потому что, так же, как и в Беларуси, потому что они все абсолютно продажные, они идейно мотивированные. И третий момент – это наличие политической воли использовать вот эту машину подавления для жесткого пресечения любых там беспорядков, протестов, демонстраций и прочих прочее насильственными методами. Вот если мы возьмем, например, когда в России падало, в режим, падала власть, например, в 1991 году, там не было ни ресурсов, чтобы содержать, у Советского Союза, чтобы достойно содержать свои «правоохранительные» карательные органы, ни, ни политической воли у ГКЧП чтобы использовать их для подавления жестокого, значит, в девяностом, в 91 году там российских Верховного Совета и ему сочувствующих вот. И, собственно, единства не было, потому что элита тоже была и правящей верхушкой расколота. Поэтому в 1991 году все и так быстро, собственно, и закончилось. Три дня они пытались как-то сопротивляться этой тенденции. А в конце все обрушилось уже 22 февраля, 22 августа. Полностью все в режим был демонтирован. То же самое было примерно и во время февральской революции семнадцатого года. То есть там политическая воля подавлять восставших петербургцев была у Николая II, безусловно, и у отдельных генералов. Но, как мы помним, да, у начальника фронтов да, которым, и у начальника генерального штаба Алексеева, с которым Николай II советовался по этому поводу, такой политической воли не было. То есть они были не готовы. были да. С одной стороны, с другой стороны, тоже, режим, тоже была верхушка расколота, как я уже сказал, именно Николая, и по, по отношению к Николаеву II, его жене Александре Федоровне. И, собственно, третье, третье ресур, ну, ресурсы еще какие-то были да, на поддержание э -э, короля Тлиховдоров, но и они тоже были не э, беспредельны. По крайней мере, уверяю вас, э -э, силовики, так называемые, там жандармы в Петербурге жили. Относительно остального населения гораздо хуже, чем сейчас живут чекисты или там росгвардейцы. Это были, в общем-то, люди, мягко говоря, не бедные. И такого влияния у них тоже не было. Так что мы видим, что сейчас ситуация не как в 17-м, не как в 91-м. Власть сохраняет единство относительное. Власть сохраняет, имеет ресурсы, чтобы кормить своих цепных псов-карателей. И власть имеет политическую волю, чтобы подавлять э, любые протесты. А когда, как вы думаете, эти три фактора придут к своей противоположности для того, чтобы все-таки случилось то, о чем мы говорим? Ну, знаете, политическая воля подавлять людей, даст насилие, воля к насилию, никогда не исчерпается у чекистского режима, путинского или иного другого. Здесь они, конечно, никогда в рука не... не рука не, не дрогнет стрелять в людей там, бить их дубинками Тут вопросов нет значит остается две вещи единство и ресурсы причем э, единство они скорее всего с, с, с, могут сохранить пока у них есть пахан которого они все как бы чтят и которого они слушаются то есть путин который разводит все эти внутри элитные внутриверхушечные разборки между различными группировками и значит раздает всем сестрам по сергам да? Значит, он один лишь бабачит и тычет, как писал поэт. Вот. А тогда остаются ресурсы. Ресурсов... Ресурсов власть может лишиться, потому что правоохранительные, так называемые органы нас избалованы, как я уже сказал, привыкли к хорошей жизни, у них их очень сильно закормили, они очень многочисленны, у них супер оснащение и прочее, прочее, это все нужно поддерживать на таком же уровне, чтобы они продолжали оставаться абсолютно лояльны. Как мы сегодня раз говорили вот о санкциях, которые предлагал Евросоюз, вот даже такие санкции, если бы Европарламент, даже если такие санкции бы реально ввели бы на уровне Евросоюза, США. И других развитых стран, да еще бы прищучили их в офшорах российские преступные деньги, то я думаю, вполне вероятно, что власть бы лишилась ресурсов на поддержание вот этой грандиозной монструозной карательной машины. Вы мне скажете, а как же там в Беларуси, где нет таких ресурсов, а как же в Венесуэле? Как... А вы знаете, в той же Беларуси и Венесуэле давно бы режим бы пал, если бы не Кремль. Беларусь однозначно просто силовикам платят из путинского кармана, из тех денег, которые дает Лукашенко, каждый раз выклянчивает у Путина. В Венесуэле тоже очень серьезные российское влияние, деньги, значит, инструкторы и так далее, и так далее, они там то, тоже бы, совершенно очевидно, что режим бы давно бы упал без этого. Даже вот если мы возьмем Иран, где тоже общество давно уже находится в, в таком холодном конфликте с властью, ненавидят там этих мул, большинство населения, даже сужу по тем людям, с которыми, я иранцам, с которыми я общаюсь, а я здесь общаюсь в Германии с некоторыми иранцами, вот. То есть там действительно абсолютная силовая диктатура, Которая держится на, на штыках исламской гвардии. Иранский режим держится не только не столько на энергоносителях, сколько там есть, несмотря на то, что большинство населения уже это диктатура исламистов, мул этих, уже сидит, что называется, в печенках, да, там все-таки есть э, иде, идейно мотивированное меньшинство, вот, которое в том числе составляет этот корпус стражей исламской революции. То есть, есть эти фанатики да, шиитские, которые, тем не несмотря на довольно светский характер большинства иранцев, они все-таки тянут этот Иран в феодализм в средневековье. Кстати, в Венесуэле тоже есть меньшинство идейно мотивированных вот таких э, сторонников, которых подняли из нищеты. Кстати, в Иране тоже. Вот этих венесуэльских. Боливарианцы, вот, да. Да, и вот эти боливарианцы, да, которых еще до Мадуры, Чавес поднял из нищеты, жутко совершенно отмыл, что называется, подкормил и они готовы вот за Мадуро, за Чавеса с жизнью В России таких, такого иде, идейно мотивированного меньшинства нет. Абсолютно. Это мы видим даже на акциях, которые пытаются властью организовать, чтобы противопоставить там, акциям Навального того же и других оппозиционеров. Туда бесплатно никто не ходит. Этот режим бесплатно любить не хотят. Его можно любить только за деньги. Я не знаю... Даже, значит, вот эти, как бы, они же пытаются все время своих каких-то хунвейбинов создать, но в результате это все переходит в такую панаму, да, аферу по отмыванию бабла. Буквально у них есть несколько, несколько боевиков, и, и то в кавычках боевиков, а в действительности таких боевых клоунов из Донбасса, да, этот рот и что-то в этом роде, которые могут там плескаться зеленкой в людей и так далее, но это... Нот и серп, да, у них такие. Да, да. Это единица буквально. Поэтому, как я уже сказал, если им нечем будет платить, то их собственные же овчарки, собственные же каратели их сами же и вынесут из Кремля, если их не будут вовремя кормить. Ну что ж, будем надеяться, что Запад обратит на это внимание. И все-таки в Берлине исчезнут целые кварталы, принадлежащие Тимченкам, Квольчукам и прочим путинским олигархам, что Запад обратит внимание на огромное количество вил недвижимости, банковских счетов и всего того, что позволяет себе путинская элита, оставляя Россию в нищете. Ну, а с вами были Игорь Эйдман и Даниил Константинов на канале форума Свободной России». Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и подписывайтесь на наш канал.